17 серия, котики вернулись, кошечки построили домик. Котик решил последить за собакой. В то же время на другое крыльцо кошечка пришла поесть. Конец 17 серии. Котик дома спит, а кошечку решили согреть.